М -м -м. Жизнь ⁇ это сложная штука, Что-то ведь надо решать, Но вот опять нету звука, Так и за днем. Нерешений. Я же готов ждать готов, Да я боюсь, что терпению Наступит внезапный конец, боюсь, что удача лишь тенью. я же надеюсь опять. Только бы друг не погода, нарушит друг планы мои. Но подожду и полгода. Нету решений других. Да я боюсь, что терпению наступит внезапный голод. Начали Конец. Боюсь, что удача лишь денью, Бегнет их себе во дворец Да я боюсь, что терпенью Наступит внезапный конец Боюсь, что удача лишь тенью Бегнет и к себе во дворец